Ну, это очевидно а и делает такой вантап это наглость какая-то давай прыгай делай носкоп а красно это вообще пи***ц. ничего не понял стоп что? эрик если ты это слышишь Гигалл. спасибо тебе <смех> большое <смех> не за что бро привет друзья меня зовут эрик шоков и сегодня я буду модерировать сайбершок и я давно не говорил что этот ролик получился классным охуенным. Сегодня это случилось. Он реально хорош. Сегодня у нас будет мадраться на проекте, который... По сути, вы все уже знаете. Кто не знает, это площадка для игры в CSGO на кассанных модах. Там есть и серв, и бхоп, и сервкомат, и ретейки, и десматчи, и так далее, так далее. У нас более чем полмиллиона игроков каждый месяц уникальных. И, понятное дело, кто-то из них нарушает правила. Наши модераторы, которых уже, кстати, более чем 100 человек, каждый день смотрят ваши жалобы. И сегодня я буду в роли одного из них. Это большой проект, это большая ответственность, и поэтому мы подходим к этой модерации ответственно и максимально строго. Сегодня у нас будут читеры да они будут это не кликбейт сегодня у нас будет донат стримеру который играл на проекте сегодня у нас будут норовоучения которые не работают но они будут друзья не забудьте пожалуйста поставить лайк и подписаться на этот канал кто еще это не сделал давайте приступать полетели стать направим приступаем 2032 настроение у меня хорошее, пока есть энергия посмотрим что будет в конце агрессивное общение и говорит информацию об оппоненте один-то x 2 АВП-сервер. У него уже был мут. троники провокация. 22 августа. По чату тут пока непонятно. Один мат, второй мат, третий мат. Опа. Оранжевый мат это, видимо, какой-то тир один уровень оскорбления. Я не знаю, почему у нас разного цвета мат. Скорее... О! А красный это вообще пиздец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мимо. Хорошо. Ой, хорошо. Неплохо. Я на этом сервере уже 2 минуты, и он пока ни слова не сказал. Не. Я посмотрел раундов 10 за этим человеком, он полностью молчал. Я спросил у ребят, что он там говорил. Они все промолчали, сказали, что ничего не помнят. В общем, тебе повезло, дружище. Но если ты смотришь этот ролик, пожалуйста, будь адекватнее. Спасибо тебе большое, но сейчас нарушений я фиксирую, что не было. Закрыть тикет. Only хеты. Хеты, хеты Давай, дружище, покажи, что ты такое Это лайфхакер, это лайфхакер КТшник подходит к Китчину Он его ждет Ужаснейший спрей Ой-ой-ой-ой-ой Ой, какой пупсик Давай, прыгай, делай ноускоп. Делай ноускоп. Прыгай ты, ноускоп! Ребят, очевидно, что он читер, но очень хочется услышать его голос и что он скажет, когда я проверю его компьютер. Но, я ему сейчас кину приглашение на проверку пока он откажется 100%, как только он отказывается, он получает бан. Дружище, привет, Джисман, можем ли мы получить в Дискорд? Что, будет скидывать? Пока ничего, пока ничего, он пока ничего не скидывает ты слышал, Джисман, да? ты меня слышишь или нет? Напиши в чате плюс или минус Если ты сейчас ничего не напишешь, ты получаешь бан В общем, он ничего не ответил Поэтому сейчас я беру Нажимаю, чтобы игрок отказался от проверки И он получает бан На большой срок Нарушитель был наказан Закрыть тикет как вы знаете, в моем телеграм-канале есть ссылка на мой личный аккаунт, куда вы можете написать что угодно. Главное, не попрошайничество. В общем, я полностью открыт для любого разговора. А этот парень решил написать после тикета о том, что он невиновен. И тикет был получен просто так. А через 10 минут извинился за свое поведение и признался, что играл с читом. Вот такое тоже бывает. Спасибо за честность, но простить за игру с читами не могу. ФХ, давайте смотреть, что тут происходит. Пэлоса никого нет, Пэлоса никого нет Слушайте, какой у него КД? 1.03, 29 киллов Абсолютно ничего подозрительного Недостаточно доказательств, закрыть тикет ВХ АИМ Какие однотипные жалобы, но Одна из них уже сработала Сука, за мои 15 тысяч часов читаков видел, блядь они все одинаковые долбоебы. Ладно, я поверю этому Это абсолютно одинаково. сообществу. Я сейчас проверяю его на читы. Привет, дружище. О, шок, привет. привет, привет. А, слушай, на тебя поступает много жалоб. Можно быстренько проверить? Твой компьютер займет максимум 20 минут. Окей. Ну что ж. Сейчас проверка В общем, была проверка завершена У игрока ничего нет, все чисто Это человек, который пытается поднять количество часов, чтобы играть на фейсите Но у него есть аккаунты другие Читов не найдено Нарушитель у нас лакишот На арене номер один Один час, что? Давайте посмотрим, что это такое Примерно понимает, где находится противник Но это очевидно Мне показалось, что он стрельнул мимо Абсолютно мимо Стоит АФК может быть, что-то настраивает. Шок, привет. Блин. А. И делает такой вантап. Это наглость какая-то. Лакишот. Но ты сейчас при мне, когда я за тобой смотрел, показал, что у тебя что-то есть. То есть, у тебя чит Прямо сейчас активен. Дружище, ну ты же понимаешь, это нарушение правил. Он получает банк, что поделать. Зачем ты это делаешь, дружище? Лакишот. Просто зачем? Я ему дал бан на один год. Такая вот история оскорбления родных в чате. Давайте проведем беседу с этим персонажем, которого зовут Вел Рус. Опа! Мать твоя животное Пошел! Мать. О, агрессивный паренек. Агрессивный? Опа, гриффинг, пошел, пошел. Записываю одно нарушение. гриферинг. идем дальше. Ой, господи. Ладно, я захожу и прошу их так не делать. Здорово, ребята. Сосай, Велорус, привет. На вас приходят тикеты по оскорблениям. Я посмотрел историю чата, историю голосовых. Вы очень агрессивно общаетесь. Я понимаю, что эмоции, я понимаю, что это паблик. Но это игроки нашего проекта. И получать фидбэк о том, что у нас не очень комьюнити, не очень хотелось бы. Очень большая просьба. Дружеская, пожалуйста, контролируйте то, что вы пишете в чате и то, что вы говорите Это очень сильно влияет на наш проект Спасибо Очень буду благодарен, если вы это не контролируете, спасибо Нормально Ну, вера в такие разговоры нулевая, но... Я дал им шанс Дальше уже будут блокировки, муты и так далее Немного отвлеку вас от модерации И расскажу про сайт джидроп Кто не знает, это сайт подкрытие кейсов Открывать просто кейсы это уже скучно И они решили сделать ивенты постоянные Где вы можете кидать деньги на баланс И получать с этого кэшбэк в виде пойнтов. У меня 34 тысячи поинтов Сейчас я эти кэшбэковские рубли потрачу На одну пульку за 10 тысяч поинтов И стрельну в любую мишень в каждой мишени есть какой-то определенный дроп. И мне сейчас выпало 6000 рублей абсолютно из ниоткуда, потому что это кэшбэк. В барабане вы можете прокрутить анимацию и увидеть то, что вам выпадет. Нам выпадает бонус к пополнению 5%. Но если вы введете мой промокод Шок вы крутите барабан еще раз. Мне выпадает опять бонус к пополнению, и это снова 5%. Я захожу на пополнение баланса и ввожу сюда промокод Шок SHOCKGG. И я получаю промокод на 11%. Это уже больше, чем в барабане. I'm bot. Так, давайте смотреть. Нарушитель у нас человек по имени Зе Один час на проекте, 700 l Подозрительно все это. Что мы тут видим? Аймботик, давайте смотреть пока. Я вижу очень косую стрельбу, очень плохой спрей. И вижу в чате какие-то разборки. Все, что у него получается, это навести прицел на модельку. Пока я вижу только это. А вот это меня смущает! Что тут происходит? Алло, завали Давайте изучим этот вопросик. Я зову в курсе да. А, дружище, привет! Я вижу, у вас там а, разборка какая-то. Объясни, пожалуйста, что и произошло. У тебя какая-то разборка в чате. Публичная. Сейчас хочу с тобой публично пообщаться. Что, что произошло? На какой почве конфликт? Просто обычная, как сказать. Не из-за ничего. Сори, я сейчас буду душнить, но человек, который заходит на проект и видит такие общения, и видит такое общение, он задумывается о том, что здесь какие-то фрики сидят, которые на токсике. Все-все. Очень большая просьба по возможности не выписывать Ок. людям, которых ты даже не знаешь, и с которыми больше ни разу не увидишься. Понял, все, все. Так, давай, извиняюсь. Ладно. Договорились, что так не будет? Лишь не буду, сейчас. Давай короче Короче, норовые учения пошли второй стикет подряд Понятное дело, они юзл сети все норовые учения Но Но попытка не пытка Репорт выдано предупреждение Я вообще забыл, куда я заходил Это был лаймбот. Так, ну тут тоже ничего не было При и мешает мне играть, что... Бегает за мной, Токсик, дергается, пиздец. Вот, дергается, пиздец, наверное, звучит интересно. Навольчится через стены. Вот я в этот тикет почему-то верю. Это очень редкий запрос, но это объясняет некоторые проблемы с читами. Он у нас сыграет сейчас в библиотеке. И видит противника. Он Дергается, правда. Он правда дергается. Так, один в один. Ужасно выходит, но это был не хедшот, кстати. Го-стрим-снайпинг? Опа. А, он сам себя рекламирует. Я не буду блокировать его стрим. Если что, вы можете скидывать свои стримы, но без спама. То есть я поддерживаю любительский стриминг, поддерживаю рекламу среди своих. Поэтому все в порядке. Главное, без наглого, позорного спама. Слушайте, а вот давайте я возьму сейчас этого парня, если он стримит по-настоящему. Я ему закину большой донатик за то, что он стримит у нас на проекте. А этот Квинси, он без счетов я сейчас недостаточно доказать и закрыть репорт. Заходим к этому кинайку Эрик Шоков. Спасибо, что играешь у нас на стриме. На стриме, ладно, пишем на стриме. Ребят, смотрите, какая просьба. Если вы молодой стример, пожалуйста, будет очень приятно, если вы сможете у себя на твиче в описании своего канала оставить конфиг вот в таком виде. Загрузив его на Сабишок. Вот Некоторые стримеры уже так сделали, я очень сильно им благодарен Это очень приятно И это, кстати, очень удобно для людей, которые скачивают конфиги Здесь можно посмотреть всю информацию Скачать видео настройки, сам конфиг Посмотреть, когда он был обновлен И какое количество людей его уже скачало Спасибо большое, то, что играешь у нас на стриме И будет очень приятно, если ты в чат-боте и в описании канала Оставишь ссылку на свой конфиг, который загрузил у нас на проекте Так, отправить О, пришли деньги что? Ничего не понял. Что? Что? Что? Да. Что происходит? Ай, боже, какой классный выпуск, господи! Пожалуйста, поставьте лайк, гребано. Блядь, кто там это покорачит? Что? Что нахуй? Я не верю, Эрик, если ты это слышишь, Жигалов. спасибо тебе большое. Не за что не, я, я смеюсь, то, что Эрик это слышит. Я это слышу это все. Друзья, выпуск получился охуенно, и я буду рад каждому, кто поставит лайк и подпишется на этот канал. Если что, это все происходило на проекте CyberShock. Это мой личный проект, который сейчас. Занимает лидирующие позиции На этом рынке И мы кайфуем, делаем апдейты постоянно И радуем наших игроков Стань частью этого проекта уже сейчас Ну а я с тобой прощаюсь и желаю тебе Хороших выходных Если этот ролик выйдет в будни, то извини пожалуйста Я не хотел, пока